Всем привет! Итак, ребятки, мы находимся в городе Шенижень, и мы приехали вот в это самое высокое здание, которое 100 этажей, в который платный вход. Мы три раза, у нас была попытка сюда попасть, но сейчас, по более случаям. Мы прошли вообще абсолютно бесплатно, потому что мы зашли, мы заблудились. И таким образом мы влезли в лифт с китайцами, которые заплатили за вход. И к ним примкнули. И вот мы попали на эту смотровую площадку. Абсолютно бесплатно. Представляете, абсолютно бесплатно. Это, это настолько э, приятно вдвойне, когда ты сэкономил 250 юаней на входе. Я сейчас вам покажу, какая красота у нас за окном. Тут такая водоем такой. Видно вам? Видно. Люди. Аж там внизу. Люди, машины. Здорово. Сейчас говорю. То ли... Воля, случая, то ли что. Не знаю, как мы будем спускаться обратно. Может быть, на обратный, на обратный путь нужны тоже, тоже билеты. Вот видите, вот люди выходят из лифта. У них у всех в руках билеты. Они заплатили за вход. Извините, но мы как-то как-то так получилось. Ой, такая красота. Угу. А, сразу, как приехали сюда, в Шенижань, сразу ощущается влажность сразу, вот вышли с самолета, сразу такой, как сауна. То есть это не Аксу, да, это не север. Там совсем другой воздух. Здесь, конечно, влажность и... но надо немножко при, привыкнуть к этому климату. Но, учитывая, что здесь э, тепло, здесь футболки, здесь мы переоделись. Если там мы ходили в куртках, ну, извините, 6 часов 6 часов лететь на самолете, то, понятное дело, мы прилетели на южную сторону Китая, здесь море, здесь тепло, вот, ну, отсюда мы уже поедем дальше в наш следующий город. Приехав в Шеньчжень, увидев такие барабаны, мы не можем не воспользоваться случаем и не вспомнить свое музыкальное барабанное образование и не поиграть. Аж мужах заложила! Теперь мы находимся вот в этом здании снаружи. Самое высокое здание в Шэньчжэне. 100 этажей, 500 метров вверх. Посмотрите, насколько он шкрябает это небо. Ой, боже, шею шею можно свернуть. Мы находимся на площади в Шэньчжэне. Остановка метро Гранд Театр. Выход Б. И здесь вот такая площадь, на которой хорошо видно вот эти небоскребы, знаменитые вот эти батарейку, дальше вот это здание, ну и вот это. Сейчас сниму вам по кругу. Клумбы, велосипеды на прокат. Хорошо. Погода хорошая, настроение классное. Такое, знаете, весна. Приехали из зимы сразу, сразу в такое, в лето, да, футболки, цветы. Газоны поливают, красота. Если вам стало жарко летним мартовским днем в городе Шэньчжэнь, вы можете охладить свой пыл в альпийский, снежный, ледовый World. В общем, мир. В общем, ледовый дворец Шэньчжэнь. Стоимость 50 юаней и 70. 5420, 200 гривен получается сеанс. Идем, зайдем в середину. Посмотрим, как сразу холод такой. Ого, может, можно заболеть. уже катаются наши китайские ребята. Так, куча флагов. Флаг Украины тоже есть, кстати. Обратите внимание, возле флага Германии. Так что нормально, все. Наши здесь тоже есть. Лед настоящий. Житомир стоит 80 гривен, здесь 200. Поэтому, ребята, если вам захочется покататься на коньках в любое время года приезжайте в Житомир. У нас дешевле. Ну, может быть, каталку поменьше, но ощущения такие же. Все, долго здесь не будем, потому что можно заболеть. Здесь очень холодно. В Житомире на обочинах еще лежит снег, а здесь уже расцвели сакуры. Если вам не хватило денег на ледовую арену, вы можете прокатиться прямо по асфальту. Или вверх, или вниз. Вот и все. И все, и сэкономил, Ваня, 200 юашеков. Какая красота. Боже, зелени сколько. Какая красота. Итак, мы находимся на площади парка Windows of the World, где собраны все достопримечательности мира в миниатюре. Мы находимся у входа в парк. Сзади нас стеклянная пирамида, как в Лувре, сзади нас еще елка, потому что недавно закончился китайский Новый год. Фонтан, Эйфелева башня, там находится вход, сейчас мы узнаем, сколько стоит вход в этот парк. В прошлом году он, по-моему, стоил 150 юаней, сейчас узнаем, сколько в этом году он стоит. Место, конечно, очень красивое. Такое все классное, классное. Итак, цены. Вход на целый день стоит 200 юаней, это 800 гривен, а на вечернее шоу 80 юаней. Ну, вот так. Цены вот такие.